Всем привет друзья сейчас я сходила в школу у нас каникулы начинаются с 15 числа у давида с 1 по 4 класса у димы 22 мая заканчивают школу и начинается летний каникул и прежде чем каникулы начаться нам дали опять сух поег. Третья часть на 850 рублей далее накладные всем так вот это сколько чего все мы расписываемся все по документам короче много чего дали давайте я начну показывать вам считать не буду я лучше покажу пусть лежит два пакета как всегда до детей Дали нам масло, золотая семечка, которую я очень люблю. Рожки, макфа. Они хорошие, не слипаются. На этот раз, на этот раз дали Или рис, кашу варить. Замечательно. В первый раз нам дали для пропаренный рис, плов варить. Я из него плов варила. Очень хорошо. Гречиха, моя любимая гречка. Вот она. Заварка чай моря. Вафельки. Артековские. Не кухрые, мухрые, а артековские. Они очень вкусные, нам нравятся. Так, сайра консерва, которая мне очень нравится. Мне она так понравилась. Сгущенка сгущенное молоко, железные баночки на этот раз и виноград, сок виноградовый, дети любят, но я виноград не болен, я вообще сок -то не пью, я компоты лучше, и на этот раз Alpen Gold, дали шоколадку, Виктория, клубничная йогуртовая начинка, молочный шоколад, но это лучше конечно, чем эти конфетки, Здесь тоже самое. Сок. Вот так вот, чтобы не мешалось, не а сок, масло, золотая семечка, элементарного оценка, как говорится. Так, нури, принцесса, гречка. А, там развесная гречка, а здесь посовочная. Вот она. Да. Артековские вафельки. Ну, замечательно. Рожки. А я с утра как раз сварю им рожки. Спасибо. Получится очень вкусно. Рис. Сгущенное молоко. Можно блинчики потом сделать со сгущенкой. Консерва. Да? Рыбная сайра. И шоколадка. И самое. Так, это мы все отодвинем. И самое папам-папам. Я чуть не гупала, крыма пришла. Я думала, за один присест унесу все. Приход, да. А в итоге мне пришлось два раза в школу бегать. Кажите, где все Пока все спят Но Андрей работает Пашет вот. Так, друзья Покажу Шебоксарская мука 5 килограмм так, 5 килограмм мука Вот То же самое Шебоксар мука и, о, а я думаю, что такие тяжелые. И 5 килограмм сахара. Смотрите. Короче, сатарили нас. Вот Замечательный до. Замечательный Нам сахар как раз необходим. Мы сахар... Ну, я не пью, да? У меня дети, вот вообще, вся семья у меня с сахаром пьют. Чай не могут они без сахара. Ну, Фарида тоже без сахара пьют. Вот щепоксарской мукой я еще не работала а, то есть не пекла попробую блинчики сделать наверное хорошие тем более она от нас недалеко вот. Сахарок. А эту сумочку потом снимем и пойдет она у меня куда-нибудь на что-нибудь так что друзья оценивайте пишите комментарии может быть вам тоже дали, как многодетным семьям. Можете фотографии высылать. Оценим, посмотрим, у кого как. Мне очень интересно посмотреть. Сейчас детки спят. И я сейчас фоткаю и закину в многодетную семью. Там мы, как всегда, делимся фотографиями. У кого какие пайки. вот. В принципе, друзья, вы видите, что школа нас не обидела очень хорошо ну короче хороший сухпоец и ставим обязательно лайки лайки нам помогут а, продвинуться вперед нашему каналу и а, пишем комментарии я обязательно всем от отвечу я люблю когда вы пишете я люблю отвечать но ну, так как а, сейчас у нас работы да я больно часто не могу видос скидывать постараюсь а, в принципе мы уже посадили осталось у меня а, в теплице посадить ну и капусту высадить, и все картошку у меня все посадили мальчишки мужики наши а, я думаю была нынче не, не посадила <coughs> не сажала а, у бани там а на фазенде, на фазанде я помогла там пологорода там дед с внуком короче с димкой посадили а, вот ну все, всем пока-пока, до новых встреч и обязательно пишем комментарии. И не забываем ставить лайки. И кто зашел в наш канал, на наш канал подписывайтесь, будет дальше интереснее. Все, пока-пока. Друзья, вот сделала фотосессию, вот так я сфоткала. Вот, красота, да? Я не знаю, почему вот это, но для меня это все странно очень. Чувашский, чуваш продукт Кто чуваши, скажите, у вас мука классная нет? Но ну, я знаю, что чуваши Вася смотрит. Вася увидишь, скажи. Сахар, мехер. Все, сейчас собираюсь рожки варить. Поставила водичку. Буду мак поварить. Вот, друзья, как я и говорила, сварю рожки. А с консерву, консерву добавила туда, пожарил лук с томатом. И на завтрак нам самый то, самый самолет, как говорится. Все, теперь, друзья. Всем пока-пока. До новых встреч. И пока-пока. Господи. У нас ужин. Фарида сделала с Давидом салатик как ханта сидишь хлеб нарезает сразу Совхозный, наш вкусный папа жарит котлетки такие палочки помните не помните в 90-х годах а, продавали в коробочках мне очень нравились эти у нас а, как куриные а там вот рыбные котлетки и каша рисовая на ужин вот, кашка рисовая она уже. Фарида сразу вырезает, молодец. Мам, это это а, черный, нормальный? Как не нормальный, конечно, вчерашний. Я его зарежу. Конечно. Все, кушаем мы. А этот что, как гопник сидит, смотри, что. <смех> Почему как? Челку-то убери. Глаз-то. Или глаза уже не открываются из-за челки. А? Скучно. как сидит. Ага. Да? Ты на шарике играешь, да? Сейчас лопнет опыта твоя. Я жду этого, не дождусь просто. Чего? Когда лопнет шарик. Или у первой, или у второй. Ты что такое говоришь, скажи, да? приехал Сейчас у тебя поедет. Ты Спеша. Кричишь, Тихо, Даринка спит, не кричите Все, всем пока-пока, друзья хлеб, резать, а ну, У нас много, конечно, режь полностью Это, получишь, У нас хлеб идет, только путь. Всем пока-пока, до новых встреч Пишем комментарии, ставим лайки кто еще не подписан, подписываемся на наш канал. Пока. И пишем комментарии.